узнала о школе в июне прошла обновленную ступень часто в Сангая, прошла Сангая. я понимаю что практиковать надо длительно хочется все сразу не получается пожалуйста как лучше практиковать исходя из этого набора кодов в мантр один раз в день утром выбирайте 30 или час и читайте там одну мантру и там пять кодов а, на что сделать акцент чтобы получить большую прибыль предпринимательской деятельности есть очень хорошее снг от 72 вот его практикуйте